Приветики-минетики на связи нарезка как стримов, так и просто геймплея на каких-нибудь серверах. Или же просто хорошего материала, который немножечко не дотянул до какой-либо рубрики. Насчет стримов мне немного непонятна эта тема, потому что когда я делаю голосование между стримом и видосом, вы выбираете видео, которых и так много выходит на канале. Ребят, не мне вас учить, но все же послушайте. Если вы будете так часто очень просить видосы, я их, естественно, буду делать. Мне видос сделать достаточно вот... Оп, и все, он готов. У меня реально уже лежит один готовый, но я его не выкладываю. В общем, если вы будете в таком же стиле постоянно смотреть видео, они вам просто могут надоесть. Но если я снижаю фон кислоты, который происходит у меня на админ-разборках со школьниками, которые вы привыкли уже видеть, то от этого хуже не становится ни мне, ни вам. В общем, у вас будет появляться разнообразие контента, а я немного буду разгружаться от морального уничтожения идиотов. Думаю, вы меня поняли, а теперь погнали играть. 14 да, Оля 14.1. Гра 14.1. У меня такой не было в подвале, ребят, вы чего блять? Отмена, отмена, у меня не было Оля 14.1 в подвале. Стоять. Стенки. Раз. Два. Я так у стенки стоял. На, на улице грабил. На... я яй яй я Вообще Я 176 человек видит. Ты в курсе, нет? Да, и я понял, У тебя 176 человек, я, и ты, я, 176 свидетелей оставил. Убей приедь каждому, блядь. Давайте в фирму вызывайте полицию вчера вот туда. Нет, съебался отсюда, клоп, пока ментов реально не вызвал. Я скажу, чтобы они с, с ракетницы в тебя стреляли блядь. Я тебя не уже смотрит 189 этих свидетелей, убей каждого, и либо по подкупи. 190 свидетелей у тебя, долбоеб! У тебя 190 свидетелей ты оставил, сука, стой! 20. У тебя 190 20. свидетелей ебнутый. Как поступать будешь? 50, 15 тысяч, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 20. 20 тысяч заплачу тебе. Двум сотням, короче, ты свидетелей должен заплатить каждому по 15 тысяч. Хорошо. Ну давай, связывайся с каждым. <связь> <связь> Блять, свидетели <связь> только <связь> увеличиваются. У тебя 209 свидетелей. Стрим вийдешь, так я понял. Скажи канал. Вот он. Блядь! Навинная карма, блядь! Кстати, вилку в глаз или вилка в жопу? В жопу раз! А, а ты что выбрал? Ну ладно, я жопу. В жопу выбрал? Да. Вай эбэ, долбоёб, как тебя твои родители воспитали и любят ли они тебя? Они его не любят. Чё скажи. корабля сбежал. Я стоял в луке и убежал. Чё? Ну и что вот? Ну нахуй мне надо было становиться вот этим типом. Вот. Зачем? И что теперь? Что вот? Что Чую. такое? Не двигайтесь, У. происходит революция. Смотри, сидеть, сидеть. Сидеть. Смотри, я тебе рассказываю. Ударь кого-то Просто за просто простой У меня Басик. Нет, не нет, так. Так. Басик уже... А, типа убивать? Барсик, стекло. Да, О, красавчик. Окей, ну, okay. мне сказали убивать, а пойду. Ой, зомби. Здорово. Давай я не спрячусь! Здорово, далбоевые! Фу, нельзя! <свят> Резня, блядь! Опа, опа, опа. Ебать, там чё, Ну все. Дурак, блядь, чувак. Я... Ну, а в чем прикол был просто геймплей этого? Вы, мне может кто-нибудь объяснить, я не понимаю прикола. Типа легально ходить просто дэмить кого-то можно таким образом. Зашел, короче, в Гаррис мод поиграть, а тут вот это вот. Что это? Он ногой кормит, что ли? Послушный гражданин, не трогайте. Я не могу никого сейчас серьезно воспринимать вот с такими моделями. Баскетбольно играют. Так, теперь лучше походить. Нет, нет, нет. Свидетели. Они там двоем ломают, не справляются Ля. один. Это рейд. А не грабёшь. Да оружие заранее Ну рейд возьми? так рейд. В руки. Я маньяк, нет, не пугает почему-то. Всё, блин, газу, газу, газу. Всё, погнали, Дальше мной будет нарушено правило, дуробус. Я несколько раз дергал дверь без видимой на то причины. Если что, я уже получил наказание, так что не ругайтесь. Так кто нас закрывает? Хватит. Хватит. А. О, открой, открой, открой. Всё, выбегаем, выбегаем, выбегаем, выбегаем. Какие-то, блядь, угарные бандиты, я хуею. Стоят лицом к 4, лицом к 6. Стоят, стоят, стоят, стоят, стоят, Игорь. За нами, за нами сюда идем, идем. идем. Куда? Сюда идем, идем, я черка, идем, идем, идем, идем. Давай в хату заходим, заходим, заходим. Поясняю, для тех, кто не понял, я играл за маньяк. Он до 4 человек вообще никого не боится. ПГ, Феррер П для него до этого количества отключено. Но у человека нарушение общественных мест. Он в подъезде угрожает мне оружием. Куда-то меня ведет. Заход, заход, давай, давай. Я зашел, быстро съем, бушку тебя то отстрелил. Что он делает? Как, он как там она пишется? Вер? Дурак совсем, что ли? Им весело. Погоди, ребят, я... я Еще я-то их помню. там, скрыл, а там ани был на я, Майор, я помню. Да? Вот сейчас сижу монтирую и понимаю то, что нашел момент, в котором человек обманул администратора, подав на меня жб. Он говорит то, что когда я ломал манипринтер, я попал по нему, но я по нему не попал. Может, домой его вынес? Ай-яй. яй, Ай -яй. Угу. Меня... Меня ударил за А теперь стоять, стоять. Лицом Чечне встал. Лицом Чечне быстро встал. Лицом к Чечне бегал. Это криминальный район, на сумке с ней На сумке до трех, пристреливаю башку. Папа, послушай. Да, пока я с что с сделать? Ограбить его? Да, да слушай. Сейчас жди. Куда ты там? <cheering> По факту я вообще бояться их не должен был с самого начала. Жалоба за что? Что я сделал? Алло, вы, вы чё, ребят? Вы маньяка ограбите и думаете, что он должен был вас бояться? Честно, еще один жалобу подал. Нет, ну окей, я даже чекну. Я, может быть, даже сейчас в джайл сам отлечу. Может быть, я что-то заигрался и тупанул. РП. Исключение рейд, обыск, маньяк и байкер. Исключение п. Супер. ПГ. Против четверых я могу идти. Я не нарушил здесь ПГ. Там трое было человек. Так что, мне кажется, все правильно было. Еще один на меня ша. <смех> <смех> Три бы вы подряд. Вы, вы ч ⁇ ребят? Кому я что плохого сделал? Кирпеду, дурабус, Фридэм. А это, этому я что сделал? Кто это <смех> вообще? Я только <смех> подошел, и -то они закрыли. Ну, вон полицейский, Это дом моих друзей. Ну, О, да. видят... Это дом моих Нет. друзей. Возможно, я неправильно понял правила Фер РП, и даже здесь я ушел от полицейского. Ну, как минимум, потому что он был один, а не четверо полицейских. То есть, чтобы вы понимали, Фер РП работает тогда на маньяк, когда с ним взаимодействует четверо и больше человек. В этом случае тут был один полицейский, и все. Что ты стреляешь? Что ты стреляешь? Говорю, я ничего не сделал такого. Лисом а -а Лаук, я просик Лисон тему. Пройди домой, да. или ты сейчас пожаришь что раз, вы будете расцветываться, если есть. еха <рес> Здорово. <рес> <рес> <рес> Живу, живу, живу, живу. Бездец! <смех> а вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Что ты делаешь? Вернай <смех> сюда! сюда. Я просто от тебя убежал, я маньяк и не могу тебя бояться. Я даже ему не сделал ничего, я его не задамажил. Я просто от него убежал, и все. Давай, давай, садитесь с Сейчас поедем. Контроль Е. Авай. Все, понай, понай, понай, все на что тут.